Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. и сегодня мы поговорим о радостной игровой новости. Поздравляю всех игроков World of Warcraft, которые апнули уважение сегодня. Действительно молодцы, поделали локалочки, поубивали рарников, просто умнички. Таким образом, эти игроки получили крафты 262-й, одной уникальной вещицы, и 233-й крафты можно делать вообще в... В большом-большом количестве, таким образом можно любого там персонажа одеть в 233 й крафтовый гир. Это довольно-таки круто, это довольно-таки сильно. К тому же завтра стартует рейд, а мы уже можем заиметь 262-ю шмотку. Я вот, например, уже колечечко скрафтил. Попросил у человечка на стриме, он скрафтил его. И скажу вам: оно себя неплохо показывает. Плюс целых 55 единиц урона. Конечно, обошлось в небольшое количество золота. Немножко пришлось реагентов докупить. Ну а так, в принципе, сущность прародителя, она и так в хорошем количестве уже понавыпадывала. За недельку, можно сказать, вот 12 штук. Одна была штучка потравила на колечко, один еще лежит в сумке. Окей. Что я предлагаю вам? Что хочу высказать в этом видео? Не просто так оно сделано, не просто с анонсом того, что люди могут крафтить вещицы. Я предлагаю вам объединиться в моем дискордике и крафтить вещицы друг другу. Сейчас я примерно покажу, как это выглядит, и я думаю, многие люди будут в этом заинтересованы. Взаимные крафты — это всегда интересно. К тому же расходные это реагенты на крафт составляют тысяч 13-15. А теперь мы обратимся к аукциону и посмотрим, сколько стоит 262 вещица. Ну, какая-нибудь вообще, в принципе, да? 100 тысяч, 75 тысяч. А сколько самое дешевое, просто ради интереса? 33 тысячи кольчужные запястья. В целом, таким образом, вы сможете и голдишку сэкономить, и приодеться немножко. Переместимся в окно Дискорда, и я примерно покажу, как должно выглядеть ваше объявление, и где его стоит писать. Мой Дискорд-сервер с английским названием при ссылочка, само собой, есть в описании. Если у вас не получается заджойниться, то просто Discord так вы напишите, и запущу вас. Собственно, что получается? В... В канале, под названием ПВЕ канал, я расписал небольшую вводную информацию касательно крафтов. То, что цена большая из-за сущности прародителей, так как текущая цена 10 тысяч голды. Хотя, кстати, позавчера она стоила 5 тысяч голды. Также, для крафта вещицы 262-го этом потребуется метка ремесленника под названием знак предвечных. И самый дешевый крафт из инженерного кузнечного дела, имеющихся у меня, находится в кузнечном и составляет... 12 иж, 227 голды, половиной. Также не стоит забывать о новом пункте в виде добавить усиления прародителей. Это довольно-таки сильно показывает себя крафты с ювелирного дела, которые можно добавить любым вещам, а именно камень аэлической гармонии или камень сущности пожирателя. Ну, это вводная информация, чтобы люди, которые просто сидят в дискорде и не чекают YouTube, прекрасно все понимали. Далее, вот оно, самое обычное объявление всем желающим на Гордуне альянс, кузнечные вещи 233-262 и левела и инженерные специальные очки, а именно шлем 233-262 и левела. Пишите, договоримся по реагентам, договоримся о времени. В общем, будем общаться, будем коммуницировать друг с другом для бесплатных крафтов эквипа. Таким образом, реально сэкономим голдишку.